Так, ну что, поехали. Раз меня слышно и видно, можно начинать. Прошу прощения за сегодняшнюю задержку. Я думаю, к следующему вебинару мы это все исправим. Потому что что-то оно как-то то одно не работает, то второе. Итак, сегодня 1 августа. Всех поздравляю! Остался один месяц лета. Мы начнем, как обычно, посмотрим, о чем мы с вами говорили на прошлой неделе. Какие цели выполнились, какие не выполнились. На этой неделе мы их скорректируем и немного поговорим о фундаментальном анализе и политике. Как это все сегодня, на сегодняшний день влияет на цену. Итак, начинаем мы. Давайте поменяем. Порядок. Давайте начнем с фунта-стерлингов. На прошлой неделе, в четверг, я вам говорил э, о том, что стоит искать покупки от уровня 1.31.75. Э, а, наиболее интересная точка сопротивления была 1.31. В принципе, как мы видим, цена здесь зафлетила и остановилась. А, допускалось, что мы можем сходить чуть ниже, но ну, вот, как раз таки, чуть ниже мы исходили. Да, вот вот сюда, чуть-чуть здесь отбились и скорректировались менее вероятный исход событий был, что мы сможем дойти до этой области или даже сможем ее преодолеть процентов 15-20 тем не менее данный исход, как и предполагалось себя не отработал был набор позиций здесь хорошо накопили позиции пошел хороший импульс и сейчас мы наблюдаем, что все уровни на данный момент достаточно качественно отрабатывают, то есть 1.3175 а при ретесте опять себя хорошо показал, скорректировался, его смогли преодолеть <coughs> на следующий день и первая основная цель 1.3250 у нас наконец-то взята и как мы можем наблюдать сейчас цена остановилась. О чем это говорит? Во-первых, мы можем наблюдать частичное закрытие сделок. Это видно по классу Research. Вот оно. Раз а, было частичное закрытие сделок, а здесь скорее объем был а, на проталкивание в лит. Так что смотрите. 1.3250 цену на данный момент не пускает. А, Возможные варианты развития событий. А, Во-первых, мы можем увидеть мы можем увидеть с вами флэт и продолжение движения либо коррекционное движение к уровню 13175 и движение наверх то есть на данный момент ничего не поменялось я также жду продолжение движения вот к этому хорошему зеленому уровню да то есть я специально добавил Два уровня промежуточные. Это 1.3425 и 1.3475. Ну, примерно здесь область в 50 пунктов получается. И основная цель 1.3450. Вот туда э -э, в среднесрочной перспективе я жду фунтов стерлингов. Что касается предстоящей недели. Смотрите. Э -э, наиболее интересно лично мне увидеть э -э, коррекционное движение от. К этому уровню в эту область 1.31.75, чтобы иметь возможность зайти по лучшей цене. Это было бы логично. Плюс мы можем наблюдать, так, какая у нас настройка Current week. То есть На данный момент у нас здесь есть пустота. В принципе, неудивительно. Это было в понедельник. Мы ее можем заторговать. Так, что у нас по месяцу? Месяц, тем более. контакт Контракта ничего интересного нет. Поэтому вполне э, допуская что мы можем от, э, скорректироваться. Но один момент. После импульса цена не откатила вниз. То есть цена продолжила свое движение, и сейчас она флэте То есть крупный участник рынка находится в позиции. Следовательно, основные цели 1.33, один тридцать Мы и дальше будем преследовать. Вопрос только, откуда заходить. Можно порекомендовать промежуточную цель на вход это уровень 132.09 плюс-минус да? и отсюда пробовать одним контрактом, скажем так, прощупывать рынок и стараться найти покупки более существенный уровень, эти вот так его выделим, это 131.75. Вот отсюда я бы вам посоветовал э, искать уже более существенные покупки э, с целью как минимум внутри дня. Это 1.32 здесь получается порядка 75-80 пунктов. Э, это первая цель, где мы можем опять скорректироваться незначительно. Основная цель э, ну, может быть не, в, не внутри дня, но как минимум двух максимум трех дней. Это 1.33, это порядка 130 пунктов. И дальнейшее движение наверх. То есть это что касается фунта стерлингов. То есть дальше идем наверх. Что касается фунта. У кого-то есть вопросы? Вопросы, предложения, пожелания? Роуд. Вот. Плюсики, минусы. Живые, неживые. Вопросы. Есть вопросы, нет вопросов. Вопросов нет. Хорошо. держимся дальше. Так, с фунтом разобрались. Канадский доллар. О чем мы говорили с вами на прошлой неделе? Мы ожидали дальнейшее движение вниз. Нет, в принципе, даже этот уровень можно уже удалить. То есть мы ожидали дальнейшее движение. вниз но я ожидал к уровню 7 не смогли мы до него дойти остановились корректировались и сделали еще одно мощное импульсное движение в пятницу как раз таки на ввп сейчас сейчас ситуация по канадцу мне напоминает больше по канадам мне больше напоминает э, как минимум коррекционное движение вниз то есть я, я вторую неделю в принципе вот, вот уже есть определенные э, <coughs> уже есть в принципе определенное движение вниз накапливающее то есть вот здесь была область проторговки здесь набрали объем давайте посмотрим вот примерно вот она, да? 840. Сейчас наша задача опуститься и закрепиться ниже уровня 8000, точнее 08. И э, что я вижу? В принципе, точно такой же торговый сигнал, что я был в четверг. То есть движение курны 79500. Опять же, -таки, давайте посмотрим, что как мы росли. Наверное, даже лучше взять канадца. Так, ну вот как раз таки мы находимся на существенном на существенной области э, поддержки сопротивления. Я думаю, все-таки мы сможем его преодолеть. Дальше у нас по плану 79, как раз таки 79470 79, 500 Ну, три таких интересных уровня. Так, раз. Да, вот они у нас отмечены 79 500 есть есть 79 120 есть и мы в принципе сюда идем опять же таки чем в чем легкость торговли когда цена уже в принципе сходила наверх и сейчас корректируется идет вниз легкость заключается в том что мы видим во первых Динамический уровень, динамик-левел, динамический подс И от а, каждой такой лесенки мы можем торговать. То вот таки смотрите, 79 500 и Есть у нас хороший уровень, вот она область, вот у нас динамик-левел. Вот у нас второй динамик-левел, третий и так далее. Да? То есть, а, каждый такой динамик-левел это как полочка, и мы, в принципе, можем от него, а, либо мы по нему можем закрывать позиции, либо от него мы можем а, заходить на разворот. Опять же таки, напоминаю, завтра у нас EDP non-farm, в пятницу у нас non-farm, в том числе и по Канаде, поэтому все может переиграться, но до пятницы, опять, давайте так, до, в принципе, да, до пятницы ожидаем существенное движение вниз, как минимум, первая цель 79500, вторая цель 79125, дальше будем посмотреть, но опять же, Обращаю внимание на огромные лимитки, которые здесь стоят, останавливающие. Я думаю, ниже уровня 78 595 цену не пустят. Поэтому основное движение пока предварительно. В четверг, возможно, мы как-то скорректируемся, посмотрим. Хотя нет, в четверг этот uh, будет другой вебинар. Uh, предварительно на вторник... Да, то есть на конец сегодняшнего дня на среду и может быть на четверг движение вниз от каждой хорошей зоны мы можем скорректироваться вероятность того что пойдем наверх пока она есть но опять таки незначительная при условии что уровень 0.8 сможет удержать цену и отобьется и пойдет цена наверх но для этого нужен определенный катализатор. Этим катализатором могут сработать как раз таки завершнее э, статистические данные по ADP Non-Farm. То есть если в Америке будет не все так хорошо как хотелось бы, то э, канадский доллар мог, может отреагировать и э, скорректироваться вот как раз в эту зону, зону этих лимиток. окей okay. это что касается канадского доллара uh, опять же смотрите как долго мы росли практически без коррекции очень uh, напоминает это либо политику, либо uh, какой-то um, искусственный, искусственный пузырь поэтому я um, я планирую что в ближайшее время мы можем ожидать вот э, такое коррекционное движение то есть вот в масштабе взять вот к этому уровню в идеале э, мы можем ожидать движение вот к этому уровню даже Давайте вот так удалим вот так То есть вот в эту область мы можем даже ждать то есть а это у нас целых две с половиной три тысячи тиков опять же это движение не быстрое и э, идти мы можем достаточно долго На что также стоит обратить внимание то есть есть у нас э, здесь э, фигура потенциального разворота э, но э, разворот наверх но она неправильная, некорректная. Поэтому процентов 20, я думаю, не 15, а 20 оставлю, что есть возможность разворота. Но она мне не нравится. И вероятность того, что цена пойдет наверх, на данный момент крайне мала. Это что касается канадского доллара. Как итог. Торговая рекомендация. Ищем продажи от уровня 0,8. При подтверждении цель 0.79.500, 0.71.125. Это ближайшие две цели. В принципе, каждый уровень, который вы видите, он может работать как цели, так и точки на вход, на разворот. Да, Канайс наконец корректируется. Я думаю, вот здесь как раз был фикс всех позиций. Здесь э, и толпу обманывали Достаточно долго мы в, в, в таком большом диапазоне флетили В принципе логично Увидеть движение вниз э, Опять же, опять же. То есть, Смотрите Был импульс наверх И вот мы видим так, что Какое-то подобие Треугольника да, Как будто зажимает а, даже, даже не треугольника, Ну да В принципе какой-то недовымпил. ну посмотрим посмотрим то есть если мы берем вот графический анализ э, то он весь кривой здесь очень кривой поэтому И говорить о лонге но ну, на данный момент не приходится поэтому коррекция в первую очередь коррекция опять же таким вот в идеале хотелось бы увидеть здесь на вершинах хорошие кластерное вливание кластерный объем чтобы можно было увидеть, что да, все, фикс позиции прошел. Но нет, такого пока нет. Такого пока нету. Опять же, мы сейчас наблюдаем биг принты. Нелогичные биг принты в том плане, что здесь стоп, стопов быть не может. Но и, но и цена движется не наверх, а вниз. Поэтому сложно сказать, что это было. Либо какие-то... Хрипкие попытки развернуть цену, либо ну, как-то что-то, возможно, узнали, просто кроют позицию, да, то есть цене негде могут. В любом случае будем, будем посмотреть, как оно дальше отреагирует. Вот, кстати, хороший пример закрытия стопов. То есть стопы продавцов, те, кто же пытались продавать шартили, вынесли мощным импульсом цена по инерции немного сходила наверх и, и идет откат идет коррекция опять же таки вполне допускаю что и могли англистов собирать так это что касается канадского доллара Держимся дальше нефть супер о чем теперь мне говорить на что стоит обратить внимание сегодня мы как раз со студентами созванивались я обратил внимание на их внимание на баланс то есть смотрите по поводу баланса. у нас э, сегодня был э, существенный перекос э, по балансу, то есть что это значит к мультив дельта находится у нас здесь да? то есть, а цена находится здесь смотрим где она должна быть она должна быть здесь да? то есть, баланс сильно раздули и э, цены вели исключительно на закрытие позиции супер шикарно а вот он всплеск то есть здесь у нас было э, здесь была подготовка к падению то есть на протяжении вот с этого то есть вот после этого импульса вот вот все вот это движение было набор позиций подготовка а, к этому падению сегодня насколько я знаю прошли данные о том что а, а, в странах опек произо, а, произошел рост а, добычи нефти и вот таким образом а, рынок у нас реагирует на эту информацию и в принципе у нас отыгрывает да, то есть полный, Полный, скажем так, снос всего все, всех стопов и все, что, в принципе, возможно. Вот, эти, вот этим движением. На прошлой неделе, давайте вспомним, что было на прошлой неделе и посмотрим, что будет на этой неделе. То есть мы ждали э, движение наверх, оно у нас произошло. Э, аж, э, планировали, что сходим чуть выше, да, то есть, э, чуть, чуть выше, примерно, к уровню 49-45. Откорректируемся вот в эту область и пойдем наверх. В принципе, и движение есть наверх, и коррекция есть, но не такие качественные, как нам хотелось бы. И э, дальше у нас был уровень 49.50 вот здесь. А вот здесь 49.50, 49.60 и 49.80. Все три цели наши э, взяты. Э, так что это уже можно удалить. Вот. Это у нас цели были потенциальные понедельник, но планировал, что можем мы можем дойти до уровня 50-52. Было бы наиболее интересно отсюда зайти и прокатиться на всем движении. К сожалению, не дошли. И сейчас мы наблюдаем как раз отбить от, от, от этой хорошей области. Надеюсь, хоть кто-то от 48-70 успел зайти. Вот, то есть, что сейчас ожидать? То есть, сейчас произошел хороший вынос позиций. Смотрим, в первую очередь, вот на эту свечу. Давайте сразу профиль натянем. То есть, сколько у нас? Две минуты осталось. Смотрим на эту свечу. Особо агрессивные трейдеры сразу дают торговый сигнал. Вы можете э, пробовать от 48 97 заходить в продажу. Стоп э, не больше 100-150 долларов одним контрактом. То есть 10-15 иков максимум. Цель... Э, как минимум 2,5-3 к тому, но как раз вот в эту область. Это, скажем так, 90% вероятность take профита Для консервативных трейдеров, ладно, это мы оставим. То есть при откате. Вот так. Для консервативных трейдеров советую посмотреть, чем закончится сегодняшний день. Завтра будет обязательно коррекция и, в принципе, на важных уровнях вы сможете зайти на разворот пока совершенно не уверен что это просто спекуляция Я думаю это существенный бар и не зря так долго набирали позицию То есть крупный участник рынка в позиции он будет и дальше продавливать единственный момент ну, самое логичное движение это движение вот сюда вот в эту область Эта область в среднем где-то 48 38 вот смотрите, видите, цена пытается отыграться. Поэтому 48.97 э, я бы поп присматривал к продажам. Внутридневная цель 48.38, вот она. Э, дальше. Если цена уйдет э, глубже на коррекцию, например, вот э, к уровню 49.40, вот сюда то наиболее интересна цель глобально на предстоящей неделе вот в эту область она в принципе отсюда может уйти но первоначально движение сюда дальше движение вот в эту максимум, в эту область. И, и коррекция как минимум флэт отката. Если мы сразу идем сюда, то есть вот таким, вот таким накопительным движением. То есть набираем позицию, то дальше мы можем увидеть как раз таки завтра. Э, вполне допускаю, что профицит нефти. И мы увидим вот такое движение мощное, опять же таки вниз. Но будем посмотреть. На данный момент торговая рекомендация такая продаем от 48 97 49.40, 49 40 э, с целями 48 38 47 90 47 70 это что касается нефти вопросы по нефти ребят есть Так, все окей, просто в трейдеру. Ну-ка, посмотрим. Так, шорт по нефти 49.53 это стоп. Вход с проб... А, на пробитие Take Profit 49.13. Так, 49.53. Угу, вход сюда на пробитие и 49 но 49.13 да? а почему 49.13 кольт на обновление вот этих лаев uh, снять со стопов ага логично но как видно прокатились мы ниже Окей, okay, это что касается нефти. Uh, на самом деле, я думаю, завтра можем увидеть что-то интересное и uh, вполне допускаю, что как раз таки на uh, запасах мы можем увидеть uh, тот uh, дополняющий импульс, который будет uh, двигать цену в предстоящие полторы-две недели. Это что касается нефти. Пояс NP500. Смотрите, что мы можем здесь наблюдать? Наблюдаем мы следующее. В четверг мы говорили о коррекции вниз. Как раз после того, как наш вебинар закончился, мы видим коррекционное вниз движение. Каждый из этих уровней отработался. Единственное, но ну, это уже совсем была близкая цель. Сходили к уровню 24,50, 7,50, к максимальной проторговке вот этой области, да, то есть к уровню POTS. И скорректировать то есть, нас, обращаю внимание на что сейчас как выглядит данная проторговка то есть, смотрите вот он мощный импульс вниз такое накапливаемое накапливаемое движение то есть как, как пилообразное движение наверх да? то есть было вот накопили накопили накопили то есть, в первую очередь в первую очередь вот он был вход 7625 мы же сегодня искали и нашли вход от 75 ровно движение вот внутри дня но как раз на 500 долларов было 7, 70 ровно что касается дальнейшей, дальнейшего движения цены давайте сначала посмотрим четырехчасовой график потом вернемся часовку смотрите основной объем у нас очень долго находился вот здесь да? То есть вот оно, движение наверх. И сейчас у нас цена находится вот в этой области. Так, стопэ, да? Находится вот в этой области. И, в принципе, цена на данный момент под 246950 пробить не может. Как только она это э, осилит, опять же таки, если осилит, там открывается дорога к области э, 2457. И, возможно, 24,45. Здесь уже, правда, маловероятно, но тем не менее. Но, да? ну, опять же, таки, это лишь коррекционное движение а, вот к а, этим всплескам горизонтального объема и также к границам вот этой проторговки. Вот она. Вот она Бу была а, проторговка, где мы накапливали объем для вот этого движения наверх. То есть мы видим, что не хватает силы взять а, 25.00 ровно цену тем не менее от этой цены я не отказываюсь я думаю мы туда вернемся вот, там, да, вот сюда То есть мы туда вернемся но через какое-то время возможно даже через одну-две недели сейчас uh, s&p 500 необходимо сходить ниже набрать позиции я допускаю что мы как раз сходим вот сюда вот в эту область как раз у нас мы видим мощную лимитку практически на 3000 здесь контракт. Это у нас цена 24,5075. То есть если мы говорим о движении вниз, э мы говорим в первую очередь о движении вот сюда, вот в эту область. То есть, давайте вот так сделаем. С, э с существенной вероятностью разворота. Раз. Если эту лимитку не берут. Два. Ну и из этой области 3 что говорит нам а, сейчас о потенциальном развороте так, ладно, вот так оставим фигура фикс-префикс, то есть это хорошая, качественная разворотная фигура, которая неоднократно показывала а, заранее, что происходит разворот по цене, как по золоту так по нефти, в принципе она точно так же работает и на S&P 500 то есть мы видим фикс лой мы видим вершину обновления вот этого лоя и мы видим точку входа. Вот она. Стопроцентное движение, стопроцентный тейк который бывает при качественном движении, это у нас вот это опуск. То есть даже, точнее скажем, это у нас 24.58. То есть уровень 24.58 наиболее интересен с точки зрения закрытия продаж вот это основная цель где стоит закрывать продаж почему то есть мы берем вот вот этот про где накапливался объем и э, из той проторговки откуда пошел импульс цена обычно возвращается вопрос как долго мы здесь будем находиться на префиксе То есть на фиксе мы находились э, двое-трое суток Здесь мы находимся, ну, в принципе, раз-два, то есть вторые сутки. Возможно, что мы можем уйти и сегодня. Опять же таки, нефть у нас ä, неплохо упала, и S&P 500 может пойти за ней спокойно. Поэтому допускаю, что как раз-таки сегодня-завтра мы можем увидеть движение к уровню 24.58. Дальше ä, стоит посмотреть на реакцию. На реакцию вот этой области, допускаю, что здесь цена может существенно остановиться на несколько дней, как раз до пятницы. То есть, смотрите, сегодня-завтра движение вниз, а, возможно, даже четверг пятницу мы останавливаемся, четверг пятницу вот мы здесь в этой области останавливаемся и а, идет набор позиций. Если инсайд есть, то в принципе вы какие-то провокации в противоположную сторону увидите и во время выхода нонфарма S&P500 уже достаточно качественно может сходить. Напоминаю, что при нон-фарме, когда идет сокращение числа безработных, то есть, когда набирает новый персонаж, новый персонал, у нас S&P500 дешевеет. Когда наоборот, персонал сокращает, то у нас S&P500 дорожает, вслед за фондовым рынком. Поэтому, как только вы увидите нон-фарм в красной зоне, покупайте S&P 500, если вы увидите в зеленой зоне, да, то есть э, статистические данные вышли х, лучше или это, и, значительно или просто лучше, чем ожидалось, то смело можете S&P 500 продавать. Итак, переносим информацию сюда. Основное движение, так давайте, я думаю, можно даже скопировать. Основное движение у нас на данный момент ⁇ шорт ⁇ Курню 24.58, 24, если быть точнее 24.57.50. Отсюда мы можем ожидать коррекцию как раз вот к этой области. А дальше. При, а, при условии, что цена сможет пробить эту область, то... 24.50, 24.41.50. Но про, э, на данный момент я не верю, что цена сможет преодолеть вот эту область. Будем посмотреть, но тем не менее, пока я в это не верю. Э, наиболее интересно выглядит э, следующий вариант развития событий. Уход вниз. Набор позиций. Уже вот на фарме под конец недели мы можем увидеть либо резкий импульс наверх, либо резкий импульс вниз. Это что касается S&P 500. Пока э, движение в лонг к уровню 24.85 я не вижу, то есть на данный момент ну, буквально процентов 10 составляет вот эта возможность движения наверх. Опять же, если мы говорим о движении наверх, 24.85, 25.00, 25.15 они остаются, но просто отодвигаются по времени. Uh, да и, и готовят и готовились мы говорим про нефть Ну все в принципе торговый сигнал можно отменять есть, вот, вот здесь уже на сегодня не советую входить есть только завтра от уровня 248 97 стоит обратить внимание по нефти на сегодняшние данные которые выйдут ночью и уже в принципе вы сможете как то среагировать единственный момент когда в топ соп уже нельзя торговать, как раз-таки тогда выходят данные, и мы видим импульс. Зачастую это бывает практически каждую неделю. Итак, с нефтью разобрались. Золото. Что касается золота, давайте тоже сначала откроем 4-часовой график. Итак, золото на что нам стоит обратить внимание вот оно движение вниз мы э, прекрасно видим все э, потенциальные области поддержки сопротивления на данный момент э, цена отбилась от, от этого объема динамик левел э, 12.69 ровно конечно отбилась ушла наверх э, но смотрите у нас очень долго, это у, на, у меня настройка месячный динамик левел, мы очень долго находились вот на этом уровне и только сейчас мы сюда смогли, э, э, смогли, э, смогла цена, не цена даже, а под объем проторгованный э, подняться. То есть о чем это говорит, что есть вероятность, что вот сейчас сверху идет закрытие позиций, существенное закрытие позиций, ну и как следствие потенциальной для нас это сигнал на разворот то есть о чем о чем мы можем э, судить да? стоит посмотреть э, как цена закроется вот в этой области то есть, если мы говорим о остановке движения то мы как раз находимся вот в этой области сопротивления это цена 76,8. Ну, пусть будет 77, 79. Давайте вот так вот даже скорректируем. 77. 79. А, стоит посмотреть, как цена отреагирует. В принципе, мы уже видим, что проходит кластерное вливание. А, и это... Косвенный, да, в принципе, даже не косвенный, а основной из факторов что цену готовят к развороту. То есть, движение, в принципе, остановили. И как раз таки с этого уровня для особо агрессивных трейдеров можно уже входить в продажи прям по рынку. Если мы говорим о потенциале движения, в первую очередь, ожидаем по, по золоту, мы можем здесь накопить позиции. Давайте, в принципе, можно перенести уже сюда. в этой области можем наказать позиции то есть мы можем увидеть точно такой же флэт а, и дальше дальше мы, <coughs> мы говорим о движении вниз в первую очередь к уровню 1269 также стоит обратить внимание на баланс то есть он находится ниже нуля это еще один подтверждающий фактор о том что цена идет вниз то есть как минимум как минимум коррекцион так это же, это же как раз у нас то, о чем мы говорили с вами в четверг. Движение вниз и движение наверх к уровню 12.69. Это можно, в принципе, уже убрать. Смотрите, на данный момент. прилететь у нас движение вниз. Давайте сейчас посмотрим более точно. Угу. Так, раз, ну в принципе вот так. Смотрите, на что обращаю внимание. Есть у нас существенная область проторговки, и мы находимся выше нее. это цена 12,75, 75, с половиной. Пожалуйста, в этой области аккуратно. Здесь мы можем либо скорректироваться в принципе есть существенная вероятность что мы не сможем ее пробить и цена э, откатится наверх поэтому я бы рекомендовал э, искать покупки точнее искать продажи ниже 2, уровня 12.74 то есть как только цена сходит вниз скорректируется и вот уже нет, вот так отмечу то есть от уровня 12.74 с половиной 12.75 я бы советовал вам искать продажи Уровень уровню 169 12, 69, 12 62 и промежуточно 1265 и 3 если то есть сейчас примерно 60 на 40 расстановка сил да, наверное, даже 55 на 45 если цена не сможет преодолеть вот эту область проторговки вот этот накапливаемый объем да и то на данный момент да. нет, наверное, все-таки 55 на 45 то мы видим движение коррекционное вниз и движение наверх по целям это вот эта область вот эта пустота, которую мы в принципе можем а, заторговать то есть это обновление вот этого хая это у нас цена 12.83 6 то есть ну по факту 1285 дальше идем 1285 1286 и основное останавливающее движение при условии что мы э, не сможем преодолеть вот этот подс от него отобьемся и пойдем наверх, то основное останавливающее движение я вижу вот в этой области. Это 12.95. А если быть точнее, 12.95... Нет, 12.95 ровно. Итак, что касается золота. Торговые рекомендации на предстоящие 7 дней. Я бы вам посоветовал э, дождаться реакции на уровень 12.74.5. В принципе, можно заходить в покупки с аккуратным стопом, не больше от 10 тиков. Э, есть вероятность, что не сможем мы преодолеть эту область э, и область. Цена уйдет дальше наверх. Опять же таки все зависит от катализатора. А катализатор будет как раз а, завтра на 17-15 по Уфе на м -м, ADP Non-Farm. А, дальше. Смотрим, как себя цена повела в этой области. Смогла преодолеть. Дв движемся наверх вот сюда. То есть это у нас 12.85, 12.95, 12.98. Смогла преодолеть 1274,5 и закрепиться, то продаем от уровня 1274,5 с целями 1269, 65 и 62. То есть больше, ну в принципе, где-то до пятницы, я сомневаюсь, что мы сходим больше. Опять-таки, тут особо ходить некуда. Здесь хорошая область проторгована и не факт, что цену пустят ниже. Здесь слишком далеко идти, ну а сверху... А сверху, в принципе, есть существенная область сопротивления, где цену вполне в состоянии остановить. Это что касается золота. Ребят, по золоту вопрос есть. А то такое ощущение, что тут только Кольт, и он торгует только нефтью, и больше никому ничего не интересно. Окей, молчание. В общем, вопросы появятся. Задавайте, а мы идем дальше. Евро. Что касается евро, в принципе, вы сейчас видите торговый сигнал 1.18.200. Закрылся он у нас по безубудку. Это буквально внутридневной сигнал. Вот как раз таки про фундамент, про политику и, и про прочие невкусности я и хотел поговорить. Евро сейчас э, не поддается существенному анализу с точки зрения техники, с точки зрения логики и э, летит наверх. Исключительно мое мнение, ну хотя нет, не только мое, что это пузырь, который готовится к сентябрю месяца. Причина, как я уже говорил э, в прошлых обзорах. В Италии готовится банкротить несколько банков и э, поговаривают, что ходят, э, с, э, есть э, сговор банковского лобби в Евросоюзе э, с двумя целями. Первое, вернуться к трансатлантическому партнерству. И э, ну, вот Насчет северного потока не уверен, как-то оно влияет, не влияет, но тем не менее. То есть э, с какой-то целью ведут э, цену наверх. Достаточно бодро ведут. Это мы можем видеть даже на часовом, четырехчасовом графике. То есть ведут мощно и э, достаточно оперативно. Не, не давая цене остановиться. Не то загрузил. Вот. Вот ну, движение наверх. На почти 7000 пунктов. Это даже у нас, я думаю, не все. Давайте загрузим 90 дней. Нет, даже больше даже больше так 180 дней вот оно движение 15200 пунктов самый низин и э, смотрите то есть у нас импульсное хорошее движение коррекции вообще нет то есть если мы говорим даже о э, вспомним пресловутый уровне фибоначо нигде никогда ну вот это не в счет мы не опускались э, ниже 70%. Да, то есть везде агрессивные покупатели. То есть консервативного покупателя, который э, дает цене опуститься к 50%, нету. То есть просто подпинывают, подпинывают, накапливают и подпинывают движение наверх. И здесь у нас еще идет ускорение. То есть основная цель у меня по э, евро-доллару э, была 1.18. Мы ее достигли хороший вопрос что делать дальше опять же таки обращаю вот на это внимание есть, когда происходит такая ерунда да, то есть, вот здесь был накоплен такой значительный объем что на протяжении практически больше половины месяца мы не смогли не могли опуститься то есть даже не то что опуститься динамик левел не мог догнать цена то есть вот он находился здесь и только сейчас он сюда поднялся, это говорит о том, что как минимум идет фиксация части позиций. Что же дальше возможно по евро-доллару? Очень бы хотелось увидеть коррекцию. Точно такую же коррекцию, как и по канадскому доллару. Далеко не факт, что мы можем увидеть и вполне к сентябрю месяца евро могут подопнуть к уровню 1,2. Как раз это тот уровень, когда у нас падали ставки в Швейцарии и в самом Евросоюзе, если ничего не путаю. Вот, поэтому в ту сторону, в ту область мы сейчас идем, да, 1,2. Будет ли существенная коррекция сейчас, вопрос хороший. Что можно сказать по существу? Что есть только одна действительно существенная область. Ближайшая это у нас уровень 1. Даже вот так я сделал. 1.16840. Вот он. Вот он. 1.16840. И в принципе логично было бы увидеть движение вниз, но инструмент сейчас логики не поддается. И пойдет ли он вниз, вопрос достаточно риторически то есть опять же таки вот мы видим хорошую, да, хорошую область в покупке заходим но опять возвращаемся Почему? Ну, аб абсолютно глупый вопрос что касается предстоящего движения лично мне кажется что мы вполне можем скорректироваться к уровню 1 ,18 200 1.18 ровно, и вот здесь скажем так заплатить плюс-минус в пару тиков, да, то есть для набора позиций. И uh, мы можем увидеть дальнейшее движение наверх. Опять же, uh, в кругах трейдеров входит uh, мысль, что евро хотят зажать uh, в области как в районе 1.18, опять же, таки до сентября, чтобы накопить позиции и дальше уже. При различных раскладах мы можем увидеть либо падение, либо рост. Пока непонятно. Что же касается предстоящей недели. Смотрите. Если мы говорим о покупках, то 1.19 это такой единственный существенный уровень, который нам интересен с точки зрения выхода из позиции. Или как вариант уровень ну, в районе 1.18.800 это обновление у нас I.O. 1.18.800, то есть обновление вот этих хайов, Снос стопов и в принципе возможен откат. Вот так вот в эту область. Коррекция. И коррекция. Если данная область не сможет удержать э, цену давайте вот так, чтобы правильно было да? а то движение Сейчас, давайте посмотрим, где оно да вот оно то движение к этому подсу с возможной э, корректировкой вот в этой области, вот в этой области. И вот в этой области. А, что касается евро-доллара. Остерегайтесь э, различных махинаций. То есть я бы вам посоветовал читать между строк побольше именно фундаментального анализа, тоже Bloomberg, Reuters. Что тут есть, в принципе, у нас? ФинРоссия, Плац. Там зачастую пишут достаточно интересные умные мысли и проводите комплексный анализ, то есть делайте вилки между новостями, то есть между информацией. Я думаю, то есть сможете понять, а что же действительно происходит в Европе, и что же там готовится. На самом деле ощущение что там готовится какая-нибудь пакость именно в сентябре и как и как раз таки к сентябрю весь рынок и наполняется деньгами вот. то есть более точно сказать движение то есть сейчас не представляется возможным так и это у нас иена по ине а, рассчитывал что мы сходим чуть пониже вот к этому big print, вот в эту область хорошую качественную э, слегка не дошли, развернулись и основное движение было на обновление вот этого хай да, э, 90 550 90 600 смогли мы хай обновить как мы видим по принтам здесь э, существенное было количество стопов снято цена сразу скорректировалась вниз но продолжает движение наверх и, и его пытаются становить что мы можем говорить о Йене на предстоящие 7 дней аналогичная ситуация как и по евро динамик левел только сейчас смог догнать цену это говорит нам о том что происходит закрытие части позиций мы сейчас вполне можем увидеть коррекционное движение Давайте сначала посмотрим по росту. В принципе, вот он и пост был останавливающий. То есть, где мы сейчас находимся? Мы находимся вот в этой как раз области, от которой мы как раз вот от этого всплеска объема мы и отбились. Ровно 91, 170, да? То есть, качественно мы до него дошли, развернулись, ушли. Давайте еще посмотрим как раз таки рост. Что касается движение вниз. И более логично. предстоящее... Да нет, в принципе, мы можем даже до завтра сходить. Есть, смотрите. Движение. Движение вниз. Основное останавливающее движение я рассчитываю, что будет вот в этой области. Это уровень 90-200. Плюс-минус ну, порядка 100-150 тиков на да? и а, как минимум мы можем остановиться захватить примерно таким образом а, ли, либо будет коррекционное движение примерно вот куда-то 9600 да? примерно вот сюда. и дальнейшее движение к, к области к области 89, 610 вполне возможно. То есть это как раз-таки та область, где мы накопили основные силы для мощного выхода наверх и дальнейшего движения. Это что касается иена Опять же, таким по поводу иены. как и по евро, я допускаю, что определенная определенную часть определенный круг трейдеров готовит позиции своих к сентябрю, когда придут основные деньги с отпусков да то есть когда пойдет определенная жара в политике опять же таки не забывайте что в конце августа это как раз третья декада постоянно происходит какая-нибудь ерунда либо обама нападает на ливию и сирию либо у нас какой нибудь там ирак либо у нас высокочастотный робот на америку выпускает и Долл джонс падает на тысячу пунктов либо еще какая-нибудь ересь. Поэтому аккуратнее смотрим, что будет в 20-х числах, даже я думаю, 25, -е, 24, -е, 28 -е число августа. То есть что-нибудь может произойти. А пока по, по инику коррекционное движение в область 90 200 Так. Часовой график. Вот такое движение коррекционное вот в эту область. Возможно, откат из этой области. Более точный. 90 200 И давайте я думаю, тут есть, есть вероятность, что могут сходить ниже. Опять же таки многое будет зависеть от NFRM. И могут сходить отсюда. Движение наверх пока э, не рассматриваю. Я думаю, ближе к четвергу оно будет более понятно. Пока же все говорит о том, что наиболее интересен шорт. Это что касается было, ребят, сегодняшней недели. У кого есть какие вопросы по обзору рынка и по торговым рекомендациям? Вопросов нет. Тогда рад был всех видеть. Желаю пламенного профита. Как можно больше. И можно без хлеба, как говорится. Всем спасибо. И до встречи в четверг на моем вебинаре. Всем спасибо. Всем пока-пока.